вы на канале Тёмчик Клима, всем приятного просмотра, мы начинаем данный видеоролик ставьте лайк, подписочку на канал а мы начинаем сегодня Бен управлять моей жизнью 24 часа Бен у меня уже включен на телефоне Блин, мы ему сейчас звоним я буду управлять моей жизнью 24 часа Бен, ты готов управлять 24 часа моей жизнью? он не готов Бен Бен, мне выложить ролик, где я 24 часа говорю? Папе, да. Нет, мне повезло уже. Бен, мне сделать переводную татуировку. Бен, мне снять ролик, где 24 часа на горке. Бен, мне снять коллаборацию с XSL Team. По поводу этого я подумаю. Блин, извините, <сос> ребята. <сос> Бен, мне выпить воды? Бен, вы мне выпить воды сейчас? Бен, мне сейчас э -э, покушать? Бен, мне купить роллы? Ребята, Бен мне говорит «Ноу». No. Бен, мне упасть в снег. Ben. Бен, мне удалить второй канал. No, no, no. Бен, мне снять новогодний фильм. Yes. Ребята, ждите новогодний фильм на да, канале. Я его реально сейчас сниму. Бен сказал тест. Yes. Бен, мне завтра. Бен, мне завтра не снять, не снимать ролик. Следующий выходной есть, ребята, завтра я выходной от съемок. Бен, ну, Бен, мне 13 лет. Мне 12 лет, Бен. Бен, мне 12 лет. Бен, мне а, поменять название канала. Ребята, если бы я поменял название канала, то было бы для меня очень плохо. Ладно. Бен, мне... А... Бен, извиня... а, ребята, извиняюсь, потому что сейчас ко мне спросили там то, что надо было им отдать. Сейчас, ребята, пройдет реклама и ехать. Позвоним Бенчику. Бен, мне сейчас потратить тысячу лаксов? Хух, ребята. Я думаю, реально мне придется тратить. А, ребята? А. Бен, мне выкинуть учебник математики? Я не могу даже... Бен, мне выкинуть учебник из окна русского языка? Бен, меня выкинут учебной географии из окна. Так, ребята, звонок мы складываем. Короче, ребята, такой маленький видеоролик, потому что я пошел снимать фильм новогодний именно для вас, как сказал Бен. Поэтому всем спасибо, всем пока-пока.